Ага, здравия всем друзья, на связи Денис Залевский, я являюсь старшим куратором Рой-клуба по Сибирскому округу и участвую в Рой-клубе с самого основания. И а, также я участвую уже с 2015 года в компании Вилави и пользуюсь продукцией, продукцией компании Вилави. Также и моя семья вся использует эти продукты, бабушки, мамы и так далее и в этом видео я хочу вам показать как нам значит использовать наш подарочный счет чтобы узнать если у нас средства на подарочном счете мы нажимаем статистику историю баланса и выбираем подарочный баланс страница прогружается и мы видим что у нас остаток на счете 4000 рублей на подарочном балансе, которые мы можем потратить на продукцию компании. Для этого заходим в магазин. И нам нужно выбрать э, какой-то продукт, э, который мы сможем э, подарочными баллами значит, оплатить. <coughs> так, тут вот видим, да, что вот новая продукция, которая появилась. Вот Манана, это пудинг Экзо. Ну, про каждый отдельный продукт можно почитать, нажав на описание товара, либо на картиночку. Видно, что недоступно к оплате с ДС, да, то есть недоступно к оплате с денежного счета. Ну, то, то бишь и с подарочного тоже. А, так, листаем еще. Листаем дальше. 4000 у нас на балансе мы на эти 4000 можем вот взять два сплэша, да? Два сплэша. вот нажмем «Добавить в корзину». То есть можно выбрать еще, да, что-то, какие-то варианты. Про каждый продукт отдельно можно почитать, нажав на него. В принципе, ну вот можно взять Viten, но смысла нет, потому что один Viten идет на одного человека, и в начале следующего месяца я также буду заказывать на всю семью Viten, как бы, потому что все равно нужно будет выполнять активность 100 баллов. И очень хороший продукт Витен. Кстати, ну вот можно, давайте про него прочитаем под это видео, да. Что ТВ8, Витен предназначен для укрепления иммунитета на клеточном уровне в сезон вирусных инфекционных забол... болезней. То есть, очень в тему, да, сейчас. Натуральный продукт для тех, кому нужно усилить естественную защиту организма, насытить витами... организм витаминами, э, фолиевыми и аскорбиновыми кислотами. Э, э, Витан это умная забота о твоем иммунитете. Как он работает? Оптимизирует иммунную систему на клеточном уровне, оказывает противовоспалительный эффект, помогает клетке вырабатывать интерферон, усиливает активацию физи... физиологического противовирусного ответа клетки. Помогает оказывать антимикробное противовирусное действие на клеточном уровне и способствует антибактериальному он онкопротекторному действию на клеточном уровне, восстанавливает ан антиоксидантный статус клетки. Помогает корректировать редекс статус каждой клетки, оптимизирует углеводный и липидный обмен на клеточном уровне, восстанавливает чувствительность рецепторов клеток к инсулину. Значит, Т8 видом всасывается в слизистую, после чего попадает в кровь. Продукт проникает в клетку, насыщает РНК-комплекс и вызывает иммунный ответ, усиливает выработку интерферона. Всего 5 дней приема продукта поможет защитить организм в период сезонных вирусов до 21 дня. То есть вот в начале, значит, в начале месяца мы его пропили да, всей семьей. И э, на месяц мы защищены, ну, то есть у нас иммунитет активный э, и так далее. И э, хочу отметить тот факт, что вся продукция э, компании Вилави полностью из натуральных компонентов, то есть никакой химии тут вообще не содержится. И противопоказаний нет никаких, то есть можно и грудным детям, там, и беременным женщинам, всяко всякое разное. РНК-комплекс. Вот состав входит вытяжка соснового лишайника, экстракт кедрового ореха, экстракт липы, экстракт березы, порошок мяты, экстракт фасоли, вытяжка плацентарной составляющей шишки кедровой сосны, безводная лимонная кислота. То есть вот такие вот вещи. Рекомендации эксперта можно посмотреть видео и так далее. Ну тут уже можно сами да, разобраться. Так, ну и мы теперь возвращаемся дальше в корзину, то есть я нажал а, сплэш проходим в корзинку а, так и что нам теперь нужно сделать, давайте добавим пусть их будет два, вот как раз 3580 в рублях, то есть мы укладываемся в 4000 в нашу сумму что теперь нам нужно сделать, чтобы приобрести этот продукт именно за подарочный баланс потому что если мы сейчас нажмем оформить заказ, он у нас оформится по обычному, то есть не с подарочного счета для этого нам нужно нажать на название продукта, прямо на название, и видим, что у нас тут появилась строчка «Оплатить с подарочного счета». Доступно 4000. Нажимаем в корзину и нажимаем «Плюс 2», то есть две штучки. А теперь, что нам нужно вернуться? Ой, что нам нужно сделать? Возвращаемся в корзину и видим выбранные продукты и продукты за подарочный счет. То есть, вот этот нам уже не нужно. То есть, мы продублировали да, его. И видим, что продукты за подарочный счет. Вот два штуки сплэша. Все, и нажимаем «Оформить заказ». То есть, также можем про него прочитать, да вот что это такое вообще. <клышит> а, Т8 сплэш – это твой всплеск свежести и бодрости каждый день на основе сибэкспи комплекса. Т8 сплэш это простой и вкусный способ получить защиту от инфекций, а также заряд бодрости, всплеск трудоспособности и продуктивности на весь день. Основу Т8 сплэш составляет Сибэкспи комплекс, содержащий растительные полипринолы и клеточный сок пихты. Полипринолы обладают иммуностимулирующим действием, усиливая неспецифическую защиту нашего организма от вирусных и бактериальных инфекций. Клеточный сок пихты – помимо богатого витаминного состава, содержат также природные фитонциды, способные эффективно уничтожать практически любые болезнетворные микроорганизмы. Состав т 8 Splash усилен еще тремя важными компонентами. Это экстракт джиншеня, легендарный золотой корень, стимулирующий синтез интерферона и улучшающий работу всей иммунной системы. Одновременно прекрасный источник витаминов, в основном С, В3, В5 и В9. И микроэлементов – калий, кальций, фосфор, магний, железо, медь, кобальт, марганец, молибден, цинк, хром. Обладает адаптогенным действием, снижает содержание холестерина в крови и усиливает выработку гормонов надпочечников. Экстракт шизандры, которая также известна под названием лимонник. Это целое лекарственное растение, которое официально отнесено к классу общетонизирующих медицинских препаратов. Лимоник стимулирует работу сердца и дыхательной системы, что особенно важно при респираторных вирусных заболеваниях. А кроме того, он быстро и эффективно снимает психологическую усталость, увеличивает работоспособность и концентрацию внимания. Натуральный ментол, который мы получаем из эфирного масла перечной мяты, он обладает противовоспалительным и анестезирующим действием, одновременно отлично освежая дыхание. Особенностью Т8 Сплэш является его форма выпуска – это спрей, предназначенный для ингаляции под язык. Благодаря разветвленной капиллярной сети в этой области все полезные соединения т 8 Splash всасываются в кровь практически мгновенно. А кроме того, нанесение спрея на слизистую рта – прекрасный способ продезинфицировать ее и защититься от вирусных инфекций, для которых это основной путь проникновения в наш организм. Использовать т 8 Splash надо 3-5 раз в день, распыляя под язык 2-3 дозы за раз. Учитывая, что входящие в состав спрея компоненты обладают очень высокой биологической активностью, его не рекомендовано применять перед сном, при беременности и при кормлении грудью, при артериальной гипертензии, экстракт джиншеня поднимает давление, а также в возрасте менее 18 лет. Противопоказания. Индивидуальная непереносимость компонентов состава, беременность, лактация, то есть кормление грудью, возраст для 18 лет, склонность к гипертонии. Ну, то есть, потому что это как бы такой энергетик. А, поэтому вода, сорбитол, в состав входит клеточный сок пихты, полисорбат 80, полипринолы 85%, женьшень, кор, инстракт, лимонника экстракт, стеви, стевиозит и ментол. Объем 20 миллилитров. Ну, в принципе, на месяц его хватает. Так, ну все, мы почитали. Возвращаемся назад к нашему заказу и нажимаем «Оформить заказ». Мой заказ. Мой заказ. Показать варианты доставки. Так, выбираю самовывоз. <с> выбираю адрес. Нажимаю, что согласен с условиями доставки. Продолжить. Готово. Так, и видим, что к оплате у меня еще а, там 351 рубль, да, это ну за доставку получается. Ну и вот оплатим. А, нажимаю галочку, да, ставлю, что оплатить часть или весь заказ средствами с денежного счета. То есть вот за доставку именно с средствами с денежного счета будем оплачивать. Нажимаем оплатить. И все, заказ наш оплачен. Видим, оплата получена, заказ готовится к отправке. Все, друзья, вот таким вот образом несложно абсолютно сделать заказ продукции с подарочного счета. Все, благодарю вас за внимание, друзья. До новых встреч!